Всем привет! На связи Кузнецов Никита и мой канал Настольный Теннис для всех. Друзья, с 30 апреля по 7 мая... Я со, со своими товарищами планирую поехать в спортивный лагерь, который находится в поселке Суко, это под Анапой. Цель моей поездки туда первое, улучшить свою физическую форму, так как там мор, море, небольшие возвышенности, по которым можно бегать, дышать свежим воздухом. То есть э, свою физическую форму мы переведем в порядок. И второй момент. Там созданы все условия для тренировок Хорошие столы, хороший зал, хорошее освещение Планируем там оттренироваться и потом поехать на какие-то турниры Также там предусмотрено комфортное размещение Культурная программа и всевозможные мероприятия Также по итогам сборов будет проведен итоговый турнир На котором будут разыграны ценные призы Итак, друзья за рекламу этого лагеря мне не заплатили ни копейки, хочу сразу развеять все сомнения. Просто хочу собрать людей любительского уровня, профессионального и всех сагитировать, поехать в этот лагерь. Итак, друзья, напоминаю, 30 апреля приезжайте, увидимся там. Для подробной информации пишите мне в личку, а также под этим видео я размещу ссылку на группу ВКонтакте и на координаты организаторов. Всем пока. На связи был Кузнецов Никита.